Когда я слышу этот марш, я словно становлюсь моложе. И хоть он душу мне тревожит, но нет мелодии родней. Я сразу вспоминаю всех моих друзей по экипажу. И как под этот славный марш домой уходят с кораблей. Под этот марш отцы и деды Несли нам на штыках победу. Зажав зубами ленты без козырок, без страха шли на смертный бой, Кому не довелось вернуться, Зашли потом на постаменты, И мы гордимся, что и нам флот предначертан был судьбой. И под полярною звездою на самом краешке земли. Тогда совсем еще мальчишки покой страны мы берегли. Среди их скал в краю ветров нам было нелегко порою, Но мы взрослели, и ужали, экипаж нам был семьей И становлюсь моложе, со мной остались навсегда Те годы, что прошли на флоте, их не забуду никогда Когда звучит прощание славянки, теряю я в душе покой Хочу надеть, бушла и без козырку И снова встать с друзьями в строй Матроса Глобля! Матроса Глобля! Я! Yeah. Головка отбой комплекта! Ко мне! Есть! Не ешьте пить! <звук> я, я ж не пью, а я пью Что тут пить?